Здравствуйте, меня зовут Боченко Ольга Вадимовна, я психолог-реабилитолог, психолог-сексолог клиники доктора Патлажана. Я единственный психолог, который оказывает психологическую поддержку пациентам в клинике пластической хирургии на территории Украины. Меня часто спрашивают, зачем нужна консультация с психологом перед операцией. Дело в том, что за время, пока вы жили с этим комплексом, с этим изъяном, вы воспринимаете себя как неотъемлемую часть, как человека, у которого есть какой-то изъян. Достаточно одной консультации с психологом для того, чтобы принять себя нового, для того, чтобы воспринимать себя как человека, у которого нет этого недостатка, полноценного и здорового. Я с нетерпением жду вас на консультации в нашей клинике для того, чтобы ответить на все ваши вопросы.